Возвращайте до 30% от покупок с кэшбэк-сервисом Letyshops. Сервис получает вознаграждение за покупки от магазинов и делится им с вами. Это и есть кэшбэк. Совершайте покупки как обычно и получайте часть денег обратно. Выводите средства любым удобным способом и тратьте на свое усмотрение. Регистрируйтесь на сайте letyshops.com и получите премиум-аккаунт в подарок. Привет! На твоем экране распаковка 5. Все посылки заказаны с сайта AliExpress с использованием кэшбэка Atletishops. Сегодня в видео у нас несколько посылок, а также один сюрприз. Давайте начинать! Ну, начнем тогда, как обычно, на увеличение с самой дешевой до самой крупной, большой и богатой, что называется. Итак, у нас здесь 55 рублей и... Что же у нас здесь? Итак, не не знаете, что за визиточка? Мне кажется, вы ее уже видели. Да, правильно. Я заказал у того же продавца наклейки, новые наклейки. Сейчас я вам покажу, продемонстрирую их. Это очень интересная вещь, ведь здесь travel наклейки, прям по две штуки. Их выпало всех. Сейчас секундочку. Вот так вот они у нас выглядят с вами. Там и еще разные, конечно, есть. Но я посчитал, что эти мне нужнее. Ведь у меня есть шкаф, на который я креплю свои фотографии. Точнее, сделанные мной фотографии. И там у меня нехватка наклеек. Ведь не могу же я просто на скотчах клеить. Нет, это неразумно. Итак, на ну, увеличение, да? 55 было, но... Вообще, общая стоимость этой посылки да, больше, но мы перейдем к этой. Здесь у нас 70,5 рублей. И это такой кристаллик медальон, его вот так. А, как у нас он открывается? Вот здесь он у нас открывается. Ну, знаете, он такой на качество. Типа пластик был. Ой, клей... Я думаю вам видно. Это какой-то клей. Вы понимаете? Клей, господи. Веревочка такая, ну. ну пойдет. Веревочка, то есть пойдет. Ну ладно, он не сфокусится на ней. Слишком она маленькая. Ну такой черный кристаллик. То есть он такой, типа, ну, пойдет. Итак, на увеличение, да, поехали дальше. Общая стоимость этой посылки 151 рубль, и у нас здесь два предмета, 91 и 60, соответственно. Вот такая вот у нас вещичка на свет, Все, я думаю, видно. Очень интересная вещь, правда, цепочка не очень, но зато сама вещь очень интересная. Тоже такой кулон, медальон, жетон. Жетон, правильно будет сказать, точно. С персонажем по игре, Джанкратом, если быть точнее. Или красавчиком в русской озвучке, локализации, вообще во всем русском. Ну... Он, кстати... Он, кстати, такой. Ну, качество норм, но я не уверен, что она прям очень шутка хороший. Это металл. Он слегка холодит руку. Если учесть, что посылка лежит дома, то да. И второй брелок тоже с ним а точнее графики у него которые именуется милашкой дается за достижение определенной ачивкой и все такое то есть ну, по сути брелочек интересные дешевенькие 91 и 60 соответственно Итак, у нас осталось две с половиной посылки знаете, мы пойдем на увеличение же, так что, вот такая вещичка за 289 рублей, и это у нас, знаете что, вы ни за что не догадаетесь, это портмонет, да, вы уже догадались, но, Gravity Falls это просто что-то с чем-то, типа, ну, вообще, то есть, ну, он, знаете, он пахнет, конечно, китайщиной. Конкретно так, китайщиной пахнет. Но зато он красивый. То есть, вот так вот у него внутри. Но здесь вот дырки, то есть, видите, да? То есть, мелочь сюда не сунешь. Я подумал, что вот это для мелочи тогда карман. типа, Потому что больше некуда, собственно. Здесь фотография может лежать, например. Ну, сюда тоже как бы особо не засунешь мелочь. Разве что... Вот сюда можно попробовать тоже мелочь пихать, но тоже такое, знаете, удовольствие. Не очень я им немного доволен, то есть, ну, буквально чуть-чуть у меня недовольство, это карман для мелочи отсутствует, а так в принципе, в принципе все устраивает. Перед тем, как мы откроем последнюю на столе, но как бы не самую дорогую, у нас есть еще одна посылка, которая нуждается в оглашении и она сейчас появится вот здесь, вот отсюда, и перейдет к вам. Это у нас вот такой вот рулон. В нем лежит вот такой вот рулон. И еще что-то. Стоп. Да. И еще даже что-то. Почему отдельно? Потому что это уже надо сдать. Это подарок. И 8 марта И его уже сегодня должны будут забрать. Собственно. Вот такие вот у нас кристаллики. Они клеются на самоклеющуюся бумагу, получается. Вот такая вот картинка. 30 на 25. Подсолнухи. Итак. Вот Здесь имеются инструменты и сама картина. Она заклеена самоклеющейся. Ну, точнее, она самоклеющаяся, поэтому она заклеена. Вот так правильно будет сказать вот она вот так вот выглядит у нас 25 на 30 то есть почти листа 4 и не знаю на свет ну вот так вот если видно на свет что там подсолнухе находится я маленький уголок вам покажу вот так вот она выглядит то есть мы сюда клеим наши стразики и получается картина такая немного 3d а, ну все на этом Маленькая часть про 314-рублевую картину сразу не закончена. Возвращаемся обратно к видео основному. Итак, я думаю, та посылка вам очень понравилась. Осталась последняя и сюрприз. Сюрприз, я думаю, вы уже увидели, конечно, но я хочу о нем немного рассказать. Итак, 69 рублей. 69 рублей стоит наша посылка самая большая по размерам на данном столе и так что же это у нас ой а мне кажется это мыльница типа мыльница, да обычная мыльница то есть ничего более, мыльница и мыльница такая, я думала она больше кстати, мне кажется она не подойдет типа, ну просто пускай будет она не очень дорогая и не очень качественная. Скажем честно, она не очень качественная. Но, в принципе, своих денег она, пожалуй, стоит. То есть, здесь пластик хороший. Он немного недорезанный внутри, а так все хорошо. Две, потому что нужны были две, собственно говоря. Итак, а теперь сюрприз. В общем, это моя новая плавательная шаг. Я думаю, вас это не очень волнует, но я хочу просто вам ее показать. И все, собственно, на этом она от компании «Арена». И все, больше рекламить ничего не буду, поэтому все. Теперь вы знаете, что у меня новая шапка. Итак, что в итоге? У нас новое портмоне, мыльницы, кулон, медальон, жетон, называйте как хотите. Брелок, новые наклеечки. И еще один кулон в форме кристаллика. На этом у нас все. Спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ожидайте новых роликов и посмотрите топовый контент, созданный моей командой и мной на соревнованиях по плаванию. Всем пока!